Смотри, они будут выходить с оружием. Да. А сдавать когда? А -а -а, в момент, когда уже наша группа их будет принимать, тогда они будут ее сдавать. Вот сейчас должен подъехать микроавтобус с первыми людьми, которые собираются сдаться. Вот он вот сюда должен подъехать, в полная темнота. Мы же снимаем это с инфракрасным. Присядьте. Первые там минуту, полторы, присядьте. Потом привстанете. Если уже поймете, все нормально. Вот какие провокации могут быть? Это любые. Они больше боятся своих, чем нас. Если сейчас кто-то по дороге спалит, правый сектор их распилят по дороге сами. Люди а в стороны. Оружие есть. Точно. Не уйдет. Ладошки вверх, держи, в сторону. На землю туда. Все, саммер, следующий. Саймер. Какого движения? Один. Без резких движений. Без резких. Да, вон такая часть звонит. Как фамилия? Калиберда. Антон Александрович. У тебя что? что ты молчишь? Есть. Разрубка снимает. А? Твои документы. Да. Поднимай. Это что? держи сковой да, частины 1965 под топлой фамилия и отчество Бирюков Николай Валерьевич погромче Николай Валерьевич откуда призывался из Бердянска слушай меня дальше военнослужащие дальней вопросы вы являетесь сейчас военнопленными Донецкой народной республики Поэтому прошу вести себя, как подобает военнопленным, отвечать на вопросы, которые вам заданы. Сейчас берем вещи в руки. Берем вещи свои в руки. Теперь налево. Алле... Женихуя прожекторы дать я не буду Давай, Давай, высокий